Мои хорошие. Полети. Кому же нужна наша чистая правда? Кому же нужна наша совесть и честь? Коррупции так все довольно покрясло. борюк очень много, но просто несчесть, так на воруют, и что им доболи, Им наплевать на бездомных сирот. То, что украли, хотят уже двое. бездомные дети. Похожий не счет. Подведем мы то, Что делать с этим, Глядя, как бездомные Живут. Брошенные судьбы Из сироты Дети, Чей-то помощи Все время ждут. Брошенные судьбы Сироты дети, чей-то помощи все время ждут. Подведем то, что делать с этим, Глядя, как бездомные живут, брошенные судьбы и сироты дети, чей-то помощи все время ждут. И сироты, и дети, чьей помощи все время. Идут. Бездомные люди в на свалках, Они а как бродячие, стая собак. И помощь нужна, неужели не жалко? Судьба всех нестомных не просто пустяк. Зачем без святые приход и обитель? Молить старайтесь стараетесь, может, спасти. А если вам жалко, так им помогите.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 Прошенные судьбы и сироты-дети Чей-то помощи все время ждут. Подведем итог, что делать с этим, Грядя, как бездомные живут. Брошенные судьбы и сироты-дети Чей-то помощи все время ждут.